Добрый вечер, дамы и господа, приветствую вас на канале ECGamer. У микрофона, как всегда, ваш любимый ведущий и неповторимый, замечательный, самый симпатичный на YouTube. Вы можете поставить лайк и приятного просмотра. У нас новая грамма Марта Мертва. Сюжеты игры, действующие не персонажи, являются полностью вымышленными. В игре присутствуют сцены и поднимаются темы, которые могут неприятно некоторым игрокам. Игра рекомендована для взрослой аудитории и отмечена совершенствующим рейтингом. Это драма для взрослых. В ней содержатся художественные сцены и изображения, которые могут вызвать тревогу и дискомфорт. В этой истории мы исследуем глубины человеческого разума, психологические травмы и поднимаем тему само... самоповреждений. Игра не рекомендована игрокам, которые могут напугать сцены с кровью, расчленением извеченными ч... человеческими телами и самопожертвованием. Ваши знакомые столкнулись с похожими проблемами информации контакты кризисных центров можно найти здесь я готов окунуться в эту прекрасную замечательную игру чтобы насладиться ей и пока идет загрузка мы посмотрим немного трейлер и подумаем немного о начале этой самой замечательной прекрасной по моему мнению графической инди игры Итак, так давайте Привет, меня зовут джулия джулия к я рада что ты здесь давно ко мне никто не заходил многие годы я должна рассказать тебе свою историю но не знаю с чего начать так много всего стоило начать с самого детства но мои воспоминания о нем туманная помню лишь лето 1929 года когда меня отправили к няне. Новая глава легенда. Няня, ты расскажешь мне историю о белой... о белой даме? Нет, воробушек, не сегодня. Видишь, туман поднимается. Да, я помню, что туман дама убивает юных девушек. Но почему она такая злая? Видишь ли, Джулия, боли и страдания могут толкнуть нас на дурные поступки. Даже если мы на самом деле и не знакомы. Это как с солдатами. Знаешь, няня, мне нравится дамы. Ей, бедняжка, должно быть так плохо. Хотя она все равно чуть-чуть пугает меня. Может, она убьет меня, когда я подрасту? Станет ли она убивать того, кто... Better, ей дурак конечно же нет а как марта? же марта ей грозит опасность Твоя сестра вместе с мамой so так ты? что не переживай скучаешь I'm по ним no. нет I mean, то есть да yes, я немного скучаю I mean, по марте но мне нравится марта проводить little, little, мне нравится с тобой yeah. время sleep, а теперь вырубушка отправляйся в кровать okay, уже поздно now, хорошо няня я заснул и придется и приснится дама. Она, она будет красивой. О да, была очень. Да в моих снах она будет красивая, а я буду такой же красивый, как она. Ты будешь еще прекрасней, няня. Раз дама не навредит ни мне, никому. Не тебе. Можешь рассказать историю? Пусть на улице. Туман, пожалуйста, пожалуйста. Я сразу усну, обещаю. О, хорошо. Всегда ты добиваешься маленькая плутовка. Я люблю няня. Эту историю похоже любила. Каждый раз я слушала ее, словно Впервые. И каждый раз история становилась все интереснее. Изо дня дней день я просила не рассказывать. И даже, несмотря на то, что было страшно, даже сейчас, отчетливо а, а помню каждый день, приведенный с ней. Согласно древней легенде, в злейших озерах обитает дух юной девушки, которая убил ее возлюбленной. Она хотела лишь гулять вдоль берега с любимым и глядеть на старое дерево. Расчет для остановка. Сколько надежд и мечтаний, но ее ждала смерть, а не любовь. Мы будем принимать какие-то решения. В му мужчина признался, что убил ее из ревности. За это повесили на маленьком островке проследили того озера, где он убил эту девушку. Они везде искали, но не нашли тела. С тех самых пор известна как Белая Дама, ее дух, заточена в глубинах озера. Она безутешно скорбит о потере любимого человека. Считается, что когда поднимается туман, Белая Дама поднимает воды и озеро и бродит по лесу. В тщательных попытках найти свою давно, давно утраченную любовь. Охотники рассказывают, что в светном тумане можно услышать женский плач. Каждый раз когда печально, блин, я немного не успеваю, извиняюсь, тревожит душу дама, она обревает душу, лишь забрав столь молодую душу, дама должна быть облегчить свои страдания, пусть и на мгновение. Мне пришлось немного послушать заново эту историю, потому что у меня немного произошла какая-то ошибка в игре, и я послушал эту замечательную историю вновь, и она очень интересная, увлекательная, и давайте же продолжим... Я провела почти три года, она вернулась до мной. Я быстро забыла, что такое быть счастливой. Воспоминаю, возвращается ко мне лишь 15 лет спустя, в 1944 году, когда я остановилась в этом доме. Мне нравилось устанавливать фотоаппарат в лесу озера. Отец сконструировал устройство, которое крепилось к фотоаппарату. Оно позволяло делать снимки через определенные промежутки времени. Я пытался снимать живот. Или что-то там... Что там обитало. Итак, новая глава озера. Давайте посмотрим взаимодействовать. Взаимодействовать, я понял. Мы можем, мы можем по пофотографировать, да? Ну, я так понимаю, что мы будем делать какие-то съемки... У вас есть такой фотоаппарат? Он Даже замечательный. Ну, Что-то хочешь. Хочешь от меня? А. -а, -а. пленку. Понял. Он пишет буковку В, а на самом деле. это делается мужчина. Поэтому. Я немного не Как-то так. Довольно-таки графика очень интересная. Давайте вставим. Все делается мышью пока что. Мне это нравится. Это удобно что ли. Так. Один раз сюда вверх. Один раз сюда. Пока что с управлением. Немного не понимаю стрелочку вверх. Four Хм. Довольно-таки загадочная игра, немного с управлением, конечно же, есть свои недочеты, но это ладно. Здесь, ч ну ладно, мы не гордые люди, мы поделаем мышкой вправо-влево. Так же красиво. Почти готово увести тебя в фокус. А, я понял. Это все Да про проще простого. Я немного по-другому понял. Так, использовать или убрать линзу? Кого мы фотографируем? Кого мы фотографируем? Скажите. Я использовал, вот, я ее использовал. что дальше? Что вы мне расскажете? Да, с чувствительностью в игре очень то человек, я должна ему помочь. им помочь. красный. И где человек? Я лично здесь человека не увидел. Мысль о том, что кое-что в моем озере, привело меня в ужас. Озеро было моим миром где я могла мечтать целыми днями я в своих мыслях но это было как-то как гром среди ясного неба так жутко ну что побежали поплыли что ли да мы плывем Полностью управлением дают мне э... всплываем, а здесь патичная, э... она такая юная и наивная, что решила потонуть. Посреди... Я сразу же заметила, что на ней было одно из моих платьев. Мне было отвратно. Пытаясь не утонуть сама, я смогла вытащить бездушное тело на берег. Только когда я несла ее на руках, я поняла, что... как это было. Это была моя сестра-близнец, часть меня мертвых. Уму непостижимо. Я была в отчаянии. Я не знала, что делать думать довольно даже от то нужно сохранить спокойствие мартфа не мертва это невозможно это неправда no беспокоиться не о чем у меня темнеет в глазах, но все хорошо. Все будет хорошо, но у меня темнеет в глазах. У меня муть какая-то бесполезная. Муть и... Марта не мертва, но Марта лежит рядом, рядом со мной. Я пощупал... Пульс, но больше беспокоиться не о чем. Все хорошо. Все отлично, но Everything Марта... Марта не мертва, но она лежит рядом со мной. Нужно сохранять спокойствие. Что... Что происходит? Марта не мертва. Martha. 26, Марта 26 февраля тридцать года. Okay? Все хорошо. Ты мне не понравился. Что ты делаешь? Go, Давай, What? Эрик, беги! Родители подбежали ко мне. Мама обняла меня. А теперь мне не помогла. Сейчас а, приживаем к себе. Но это... Меня жизни и боли стало... Более терпимой. Я чувствовала себя защищенной. Марта, с тобой все хорошо? Она спросила меня медленно, чтобы я могла прочесть по губам. Она думала, что я глухая. Она думала, что... Это что я это Марта. Я не хотела, чтобы этот мир ужас и редко... Кропка кивнула. Я могла выдать себя за Марту навсегда. Новая глава тела. Первый день со смерти Марта. Друзья, давайте мы закончим на этой минуте. Я хочу э, посмотреть, какие будут просмотры у игры. Наверное, каждый ютубер мечтает о больших просмотров, также я мечтаю о них, о своей э, долгожданной долгожданной аудитории и Куча лайков, куча просмотров там и тому подобное. Микрофон был, как всегда, Вадим Курнули. Я рад был сегодня провести небольшой вот такой с вами вечер. Наверное, вам было приятно послушать меня. Я более старался адекватно выражаться и без мата, и без всего. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо.